Для современного окна важен его грамотный монтаж в стеновом проеме. Хорошее и качественное окно нужно правильно установить. Тогда оно будет долго служить и радовать своего владельца. Перед нами оконный проем, в который следует установить новое пластиковое окно. Проем должен быть свободным от мусора, поверхности проема должны быть ровными и нерыхлыми, чистыми и обеспыленными, а также не иметь жирных пятен. После обустройства проема следует подготовить само окно к монтажу. Если монтаж производится в зимний период в отапливаемом помещении, то окно и монтажные материалы необходимо доставить к месту заранее, не менее чем за 12 часов до монтажа, чтобы они прогрелись до температуры помещения, а окно восстановилось в линейных размерах. С рамы необходимо снять все створки, а из мест глухого остекления вынуть стеклопакеты. Промаркируйте снимаемые штапики, чтобы установить их впоследствии каждый на свое место. Убедитесь в наличии уплотнителя между подставками. Ставочным профилем и нижним бруском рамы. Если уплотнитель отсутствует, открепите профиль от рамы, уложите уплотнитель и затем закрепите профиль обратно. Помните, что доборные профили должны стыковаться к раме через уплотнительные ленты. Для защиты монтажной пены от влаги и ультрафиолетового излучения, а также для обеспечения паропроницаемого слоя со стороны улицы, используйте ПСУЛ, Перед нанесением данной ленты необходимо предварительно разметить ее положение на окне. Для этого удалите защитную пленку с наружной стороны рамы, поднимите окно в проем и расположите его с равным заступом за четверти проема. Карандашом нанесите риски будущего положения ленты. По начерченным линиям с небольшим от нее отступом наклейте ленту псул. Ленту следует наклеивать прямыми отрезками и стыковать в углах. Со стороны помещения для защиты монтажной пены от водяных паров наклейте ко всем частям рамы пароизоляционную ленту. Подставочный профиль крепите анкерными пластинами. Оконный блок готов к механическому креплению в стеновом проеме. Для крепления окна дикюнинг подходят различные варианты монтажных креплений. Установите снова окно в проем на прежнее положение. Теперь окно необходимо выставить ровно по вертикали и горизонтали. Для этого используйте уровень ступцины и полимерные подкладки. Подкладки устанавливаются согласно схемам, представленным в стандартах по монтажу в зависимости от функции окна. боковых зазорах более 60 мм рекомендуется использовать системные расширители или твердые листовые утеплители. В схеме показаны рекомендуемые величины боковых зазоров в зависимости от линейных размеров и цвета окна. Чтобы узнать, сколько нужно использовать крепежных элементов для надежного и безопасного крепления нашего окна, используйте приведенную таблицу. После разметки мест крепления выполните сквозные отверстия в раме. Ось крепления должна проходить по центру широкого паза, в который устанавливается штапик. Если окно крепится гибкими анкерными пластинами, то сверлить раму не нужно. К стене пластину следует закрепить двумя пластмассовыми дюбелями диаметром 6 мм и длиной не менее 50 мм. В дальнейшем остеклении глухой части, головку шурупа следует утапливать в камере профиля, так, чтобы она не препятствовала установке штапика. В той части окна, где открывается и закрывается створка, шляпку шурупа можно оставить в пазе, не утапливая ее в профиль. Чтобы закрыть шляпку шурупа, используйте заглушку DAC-1. После того, как сверление рамы закончено, с помощью пылесоса и узкой насадки удалите пыль и отходы из монтажного шва. Со стороны улицы, под сливом для защиты от воды, наклейте диффузионную ленту. Распылите немного влаги в области монтажного шва. С помощью пистолета заполните пеной монтажный зазор. После нанесения пены закройте ее лентой. Подоконник заходит в раму до упора в подставочный профиль, а по краям в штрабы. Для плотного примыкания подоконника к раме он должен иметь под собой опору в виде полимерных несущих подкладок. Также подоконнику необходимо придать небольшой уклон в сторону помещения. Подоконник сажается на пену, а по внешней кромке для дополнительной жесткой опоры используется цементный раствор. Не заполняйте всю площадь под подоконником. Создайте камеры для расширения пены во избежание подъема или изгиба подоконника. Также для этого можно использовать груз или вертикальную распорку. Слив крепится механически, с саморезами к подставочному профилю. Предварительно на торцы слива необходимо насадить пластиковые заглушки. Примыкание сливок к внешним откосам следует загерметизировать, используя забутовочный шнур и герметик. На водоотводящие шлицы насадите заглушки. Теперь, когда снаружи все работы выполнены, можно навешивать створки. В системных каталогах в разделе, посвященном остеклению, всегда можно найти схемы правильного расположения подкладок. Когда все штапики короткие, вставить их достаточно затруднительно. Облегчить установку можно следующим способом. В центре штапика сделайте вырезы невидимой его части. Это снизит жесткость и завести штапик в угол будет значительно легче. Если штапики короче 40 сантиметров, то вставлять их нужно последовательно по периметру, начиная с короткого. У последнего длинного штапика в углу следует подрезать ножку. Это позволит завести подрезанный угол в паз под углом к 90 градусов к стеклопакету. Вершающим этапом монтажа окна будет удаление защитной пленки с профиля и уборка образовавшегося мусора. Окно готово к эксплуатации. Теперь вы можете долгие годы наслаждаться его качеством, красотой и надежностью.